И идея поиграть в Versus Ну можно, давай попробуем Versus Только нужно выбрать вот Карту Не, ну может, конечно, др... вместе поиграть в Versus только вдвоем, а может с игроками Ну а ты как предлагаешь? Мне без разницы Давай сначала попробуем вдвоем Давай, <къех> тогда в следующий раз будем с игроками Да Так В этот раз поохотимся друг на друга А, какая карта? Это рандом Нет, так мы так что и пошли Ну кроме этой, да А мы не проходили или может ту, которую... Не, не давай не будем, которые не проходили. А только из второй компании или еще из первой? Еще из первой. А, окей, а как-то не ограничил. Блин, не, пасненько не хочу, она короткая. Только те, которые проходили. Блин, ну серьезно что-то как-то... А, так может по-другому. Нет? По другому в смысле. По-другому ходим мы по краю ходим мы. И... Вай... Ходим мы по краю Джорджан. родному. Я думаю, не надо выбирать. Кто есть кто. Игра сама распределить Хорошо. Не выбираем. Я зараженный. Ой, я девчонка. Это понятно, а персонаж какой у тебя? <свы> Шутка состоялась. <свы> <свы> Это так тупо, что смешно. <свы> а, да. Чуть хрустного? Это я, эти, Посмеялся подло это. По подлокотники опустил пониже. Вот столько смешно, что я же освободиться. Давай. У тебя там тоже, ой, у тебя же там вуд-боты. Ну да. А то... Когда ты один... Зараженный не зараженный непонятно чем? А то и страшно. Вернее, не страшно, а.. Ну точно проиграешь. Ну давай, попробуй. Это уже 25% прошло. Да, блин. А кто из них ты был? Я был за А. Да. Мне даже их не жалко. Созник ты был. Я был игромилой. А-а-а. Я могу только каждые 3 секунды спавниться и что то как-то это... Заховатенько. Да, понимаю. ладно. Пенальти. Нет, это моя дверь. Нет, чему все ну, все у нас закончилось как я бы. понял блин дверь за что меняемся режим точнее а тут тоже касцену рубается зачем да, да чем да. Это? по очереди. Повторяю, в госпиталь милосердия можно добраться до госпиталя по туннелю метро здесь должна быть станция на красный Это ты? Капец они тормознутые. Бля, они догоняют. Да, да, да. Спасибо. Ну и как тебе? Долго покатался. Блин, наверное, самая долгая поездочка. Да. Так я себя вырубил. Да блин. Ты опять за... Я жоке. за тебя шел. Что... Так я не умирал. В смысле, ты не умирал что? за жокея? Я не умирал, я вас за ведьмы ждал. Меня не в способность восстановиться. Я, я ну, хотел тебя, тебя захватить, убили. чтобы... Я хотел тебя за ведьмы схватить, чтобы... Тебя избили, знаешь? Ну, она избила. А то я как ты пробежал, и я... А я другие это... Спугнули. Они тебя все равно не убили. Да. Ну блин. Градел блин. Ну прикольно, прикольно. Два раза тебя вынес. Да, я бы не сказал, что прикольно, блин, Зои потерял. А Неудачно. Добой! Да. Да, ну вас. Что? Да чё? Да, блин. Я доверю, блин. Отец, ты понимаешь? что Меня сначала хватает громила. Потом отгромил меня, сказать, мне хватает охотник. Меня кладет охотник. От, я громил, если что? Окей. От, оттуда этот... Э, потом выходит... Э, Жакей прыгает на Фрэнсиса. Я вижу это. Я вижу это. Окей, я не выжил. Я тут бил еще вынес с помощью курильщика. Как ты, блин, ты лучше меня играешь. О, убили. Ох, драйвовая игра была. <laughs> Мне да понравилось. Ты пока выигрываешь. Я не ожидал, что я так долго буду тебе кататься. Два раза, между прочим. Важды, ну блин. А да потому что баты. Я понимаю. А я на тебя даже запрыгнуть не успел. Нифига ты душой Отвали Основная цель это ты У меня тоже была основная цель это ты Я у меня вчера, когда картошку чистил, я так намучился с ней. Волосы щекотали. Я просто чихал. А чё, у меня волосатые картошкой? А? Волосатые картошкой? Нет, у меня волосы. Привет. Уйди. Спасибо. Вот это я никак не ожидал. Меня спидранил, блин. Ладно, я. Да, все ты выиграл. Это я, это моя вина. Потому, Это моя вина. Убежал? Да, я думал я смогу. А вот таки там танк. Если бы не танк, я бы убежал вперед. Охуник его шатал. Ладно. Тут я виноват. Окей, месть, так месть, да? Ты опять в Жокея играешь что ли? Нет. Я слышу Жокея. Перезаряжаю! Это не я. Перезаряжаю! Ведьма! Ты наверное должен за охотника сначала играть. Патроны. Нет, нет. Блин, два курильщика куречка схватил. Так, пацаны, вы живы? нет как фигачит. Мне нужна Тебе еще фигачила моя жижа. Я охотник. Он напрыгнул на меня, и меня фигачило ведьма еще параллельно с охотником. <свистак> Старый кашку взяли. Я тебя спас. Было не обязательно. Кажется, я не могу. Это слишком большая активность, ну, понятно, да, давай. О что меня лагает там. <с> <с> давай, что ты будешь дальше делать? Я? Да. Как минимум я прошел уже 50 пути. Давай, давай, давай. Все, все, все, я уже лежу. А лежишь? Просто там это ждать надо. Ну я в любом случае прошел дальше тебе чуть-чуть. Я что, шиз будет? О, тут колонна. Ни хрена здесь толпа. Да. у меня все равно больше очков. Ха-ха. Ха-ха. На 150. Муха-ха. Муха Кстати, мухи летают? Нет. Как это? Они умеют летать. Ну, на работе летают комары. Ч за? А, понял кто ты, кто я? А, это а не ты? Что? А, ты толстяком. Там это курильщик, он довольно-таки забавно двигался, одно то ты. Не хотят двигаться. Это я удачно а... прыгнул. Они не хотят двигаться. А чё они вообще внизу забыли? Я шел вперед, а они? Надо было с ними подниматься. Не дождался их. Спешу. Сейчас посмотрю, посмотрим насколько я далеко смогу усвистать Подожди. Все, давай. написывается с чего я не слышу, слышу. остановить зачем не знаю, просто решил уничтожить что-нибудь прекрасное, что называется. О, нет. Ведьма. Ведьма мать. Нет. нет. В смысле, чего я там? Я ведьму испугал! А ты живой еще? Пока да. Ну, это не надо уже. Все. Да. Я ведьму случайно застрелил. Не подстрелил и все. Вот посмотри, я медленно прям подкрадусь, к твоему значению очков. Да. Знаешь, знаешь эту парадокс Ахиллеса и черепахи? Парадокс Ахиллеса. Ахиллес. Ну ахиллесы знаю, это значит, что-то с ней связано. Наверное. Не совсем, но почти. Парадокс Поч Ахиллеса и черепахи. Ну, допустим, Ахиллес движется со скоростью 100 метров в секунду. То черепаха всегда будет двигаться со скоростью 10 метров в секунду. И она будет всегда быстрее, чем он. Пока не понял. Если Ахиллес будет двигаться со скоростью 10 метров в секунду, черепаха будет двигаться со скоростью 1 метр в секунду она будет всегда быстрее его. Она будет всегда впереди него. Если Ахиллес будет двигаться со скоростью 1 метр в секунду, черепаха будет двигаться со скоростью 0,5. Точнее, 0,1 метр в секунду. Понял? Я пока не думаю, я пытаюсь найти тебя, если честно. Искать мне бесполезно. Потому что я сам тебя найду. Злой. Да, блин. <смех> это было быстро. Умер, что ли? Да. Чё курильщика два? <смех> так, тут два курильщика почему-то, да. Почему да. <смех> блин, ты зря <за> ты убежал. <смех> <смех> Я так и знал. <смех> Но это было близко. Это здесь было очень есть близко. оружие. Возьму-ка я этот дробовик. Что-то я потерялся. Блин, ну... Че за игрок, я... а? Че за боты? Себе нужен здесь. А где я, птички мои? Хороший вопрос, я не знаю. Я их не взял, что ли? Я тоже как-то забывал. В первом раунде. Чемпион по плевкам достижения. О. Хоть а ты этот, был? Бил? Да, за кем был я. <laughs> Этим парнем был Гиттенштейн. Нихесть ты себя возвысил. Да, давай, постой. Хватит бить. Вау. То, если я досерзу, дойду, тебе понравится. Да, я понял. Ты сейчас за чарджера будешь играть и выкинешь меня нахрен Не, не, я имею в виду, что я прям в шахте лифта нахожусь. А. А, ну по-моему, да, я знаю это. А, кстати, вот, по-моему, да. В режиме, в этом режиме нельзя смеяться. Грустно еще и говорить нельзя? Голос громил. Ладно, можно. Бил, только сейчас задумался полечиться. Вот это гений. Ну там типа скрипт работа. Просто смог достижений. <с> а за что дается? Играя за шокей, оседлайте выжившего и заведите его в кислоту. <с> Кислота уже была. Блин. Ты толстяком был? <с> да я, я что... случайно я буквально я не только... видел только что треспался. я не видел ты меня сквозь громилу убил я боялся что ты громила прям впереди дом Хе -хе. Черт, а, про... это не ты? Нет, я охотник. А, я на тот чарджер, который... Я перед носом закрыл дверь. Wrong way, ошибочный путь. Wrong way. Wrong. в толстяка весело играть. Да, жизни мало только у него. где-то танк. По танк еще долго. Да нет, я уже здесь был танком. Пипец. Ч, не поворотьте. Кардиограф, кардиограф это для тебя. В смысле? Ну, у меня это. Луис сказал. О, Билл, кардиограф, это для тебя. Тихо, страйк. А, невыгодно, невыгодно, опасно. Нет, там жакей. Эй, я в пике, нечестно. Честно, сам сюда пришел. Ааа, нет. Ты что, я реально пощадил? Нет. А, черт. Я еще живой. Ой, Она одна что ли? Она не одна, но... Чёрт. Ай, сраный курищик. Я тебя точно не догоню уже. Сейчас финальная карта видя, по-моему, будет. Ты ещё и наплевал на меня, да, Медли? Да. Я ещё не стою. Я-я-я. Ладно. Убил, это охотник, а Фрэнсис это смолкер. Смолкер, вернее. Все совпадает, по крайней мере. Согласен. Всех сбил. А, да не ты? Ладно. А, вот ты где. Ну вот, я где? там на корей бляешь. У меня поесть высоты. <звы> <звы> ну хитро хитро. Чего хитро? Луис Обидч. А ты же бьешь Луиса. Нет. Нет? Но тот, кто это сделал, поступил мудро. Мудро. <laughs> мудро. Знаешь, радио не работает. Странно, должно работать. <laughs> Я долго тебя выцелил, но в итоге выцелил Билла. Скорее всего, потому что нужно, чтобы вся команда собралась, а Луис... Там... А, Лоис, Лоисом. <смех> Ты карпнул него, что ли? Не, он там кстати, лежит. Чего спасать не будешь? А как я к нему не подберусь? <смех> я наоборот жду, когда он умрет. Она так долго будет умирать, походу, да? Где Ничего щипа сейчас? А, он там внизу. В самом низу. Осторожно! Ха, трипл килл. Я тебя не задел. Задел ведь, нет? Нет. Я хотел, ну, не трипл килл, а трипл хит. Надо было стать. О, наконец-то. Как белый улетел. Убери чего от меня! дела? Мама! Да, это же я, Спасибо, Неееее <свист> <свист> <свист> <свист> Снайпер <-пом. свист> Мне надо было догадаться что ты сюда идешь <свист> А лат... нужно еще наж... <свист> да, надо... Ладно, нажать? Да надо важно нажать Чё я думал нажал уже Нет просто где то один раз а то <свист> оба раза надо Я просто второй раз сильный Кто это сделал? Понятно Попробуем Я же атаковать, в принципе Это я видел его спас я его на край хотел поднести там там гость ползет. Да Че я взял Кстати, за спидер или сплитер, как они там зовут-то? Sí. Не играл, Ну, редко играешь. Ну, да, -то не а кто ты сейчас плюнул? Это не я. Во-первых, не плюнул, вы ее убили сами. Да, не ты, конечно, присел. Так нет, плюнул. Я же не за плюватчика играю, я за куришку играю. Блин. Ты готов? Вижу, что нет. Бил, дебил! О, блин, <laughs> Я гранату подкосил. Ладно, ты так упал, я понимаю. Не-не-не-не-не, а -а -а. я должен там бегать. Бил, дебил. Бил, вышел, покурил. Да убил. Бил ой, хорошо, ой. Вы Луису потеряли в самом начале, вот ваша беда. Я им виноват, что он, что он дебил. Лучше вот тоже не бил оказался на месте. Если не выйдет, хотя бы сдохнем вместе с красивым видом на голос. Ну значит тоже дебил. Абил не дебил. Он. Ты этим за этим забил, играешь. Я не бил не дебил. Бил хорошенько зарплату крепил. Ай! не заряжаю. Да, они не спешат. А мне тут некуда идти. А тебе? Да. А вот у меня можешь скинуть. Эй, Тогда умирай. Эти мог тогда скинуть, но пытаться С... С... не позволю. Блин, Толстяк такие смешные звуки издает. Взяли, забили его. Блин, знаешь, если ты слишком долго бьешь его копашку, то... Оказывается, Толстяк взрывается. Да? Да. Я в него не стрелял, но я его убил, просто пока... Так мне это-то забавно после этого. Выстрелили потом, не выдержали сколько тебе в этот раз уже заболевали с самого начала магии. один раз. Я бы... Я им в себя целился, если что... Я целился там по-другому. Спасибо. Перезаряжаю <связи> Ага, я здесь. Мне правда плохо, друзья. Я как-то узнал. Давай, я ее слышу. Мы Его точно нет. <свист> я вщули вертолет. Блин, ты, ты быстро да, ак активировал. <свист> ну, заметь, они даже в помещении не были. Да, ну просто я говорю далеко они были. Луис, блин. Но у меня с самого начала сработало. А я не его. А у меня нет. Ну сейчас ты за танку будешь играть, мы сдохнем всех. Разом. Я да, сомневаюсь. там ткнулся, блин. а вообще не по плану пошло. Я хотел всех снести. За танк не очень-то интересно играть. Зато очень было. В этот раз нет. Так сфигали. Я так фонтанировал, знаешь. В этот раз не попал. Жив. Луис только заделает то вас слегка. Так, я дошел до первой стадии, да? И, кажется, я закончусь. Ну блин, надо с немного скучновато за него играть. Время Вовремя.